Всем приветики! Спасибо вам огромное за поддержку и комментарии. Мне очень приятно. Благодарила, благодарю и буду благодарить. Не стесняйтесь, присылайте свои прикольные и классные анекдоты. Ссылочка есть в описании под видео. Ну а сейчас, как обычно, анекдотик. Женщина моется в коммунальной квартире общественной ванной. Соседу стало интересно. Что? Да как там? Поставил табуреточку к двери, встал на нее и смотрят сверху через стеклянное окошко в двери. Соседка заметила и говорит, ну что ты, баб голых не видел? А он говорит, нужна ты мне больно, я смотрю, чьим ты мылом моешься.